Добрый день с источника всякой жизни в нашей Солнечной системе, это нашего Солнца. Но ну, правда там наука, она по совершенно не разбирается. А силы света говорят, что Солнце, когда наступает конец цикла, мгновенно, как вот лампочки мы выключаем, так оно выключается, и все погружается в космический мрак. Все разлагается. А вся жизнь, все формы уходят на отдых. Но отдых такой, в процессе которого каждое живое существо накопленный опыт перерабатывает и, естественно, до следующей, то есть до следующего дня активности, которая опять 4 миллиарда 320 миллионов лет. Ну, срок небольшой такой, да. В космических масштабах это как раз мгновенье. Но для нас с вами, вроде бы, очень длинный, да? Так вот, Солнце это жизненный случай электрический, магнетический, трассионный центр нашей Солнечной системы. Загадка Солнца это загадка непрестанно, в течение миллиардов лет, загадка рождающегося атома. Ну вот, допустим, мы тоже рождаемся иногда, да? Ну, когда сюда приходим, да? Так вот, Солнце рождается эти четыре с лишним миллиарда лет не пристанут все Если оно перестанет процесс рождения, то тогда все. С космохимической точки зрения Солнце это рождающийся в мир звездных пространствах космический атом. Солнце. Раньше уже говорилось, что момент рождения атома это мгновение, когда атом находится в свободном состоянии. То есть он не соединен с какими-либо другими атомами. В этот момент он как раз и излучает энергию. Но что касается вот нашей звезды, то есть нашего Солнца, то с человеческой точки зрения, это мгновение может длиться миллиарды лет. Для нас миллиарды. А вот когда этот период будем считать не мы, а будут считать звезды, галактики, то для них этот момент такой же короткий, как для нас каждые секунды. Понятно, да? То есть насколько все, насколько все колоссально относительно. Относительно нас, это вот наша временная снятная личность живет там каких-нибудь 50-100 лет, и все. После этого идет в мусор, в переработку, как отработавший, скажем. Там кафтан, прибор, станок. Потом человек отдыхает, снова потом одевает. Когда почувствует, что надо опять идти на работу, Опять надевает специальную выражаясь нашими словами, и идет работать в материальный мир в своей планеты. А у каждой планеты свой материальный мир. Совершенно может быть не похож на наш. Понятно, да? У каждой планеты строго свой материальный мир. В самой грубой части у каждой планеты. Своя. Ну, а силу невежества, наша так называемая наука, она недавно появилась, лет 230 назад. Но с тех пор, как церковники перестали уничтожать, жирять на кострах, таких как Жордана Бруно, Галилео Галилея и так далее. Когда попов отодвинули в сторону, Наука стала развиваться. И, к сожалению, эта наука, она находится по выражению космических учителей в молоденческом состоянии. Понятно, да? Ну, это как дитинка вылезла на глаза глазами моргает, никто не понимает. Ну там что-то пощупало, что-то в рот засунула, какашки свои поела, вот, и так далее, и так далее. Вот эта наука примерно. В таком положении масса вопросов возникает сейчас и ответить они что не могут достаточно посмотреть то самое там дискарии посмотреть дружко там теории неимоверности теории неимоверности помните да ну что ну родилось дитя Ему надо расти. Либо оно не устроило небольшой взрыв, после которого планеты ничего не останется, кроме кусков и обломков. Он одну планету уничтожили, которая летает сейчас, в виде пояса между Марсом и Юпитером. Но там еще раньше тоже были случаи, когда уничтожали планету. На Марсе вот там по некоторым среднему стрелятом атомную войну марсиане в своей прошлой мануонтарии. И Марс остался практически без атмосферы. Там атмосфера есть, но она такая слабенькая Оставшиеся марсиане зарылись в марсианскую почву, а остальные в тонком мире Марса находятся. Ждут. Ну и расплату получают, конечно, как положено кое ты из них у нас воплощается, поскольку Земля она выше уровня развития немножко. Таким образом, солнце это громадная масса бесчисленных атомов, пребывающих в свободном состоянии, то есть в состоянии рождения. Ни один атом еще замуж не вышел и не женился. То есть не связал себя Никакие обязательства пока. Понятно, да? А коль так, то он может что? Но ну, побеспокоиться о других. Ну, если, конечно, с ним правильно работу проведут. Вот в этом состоянии рождения каждый атом высвобождает электрические, магнитные, пассионные, лучистые, жизненные силы. И бесчисленные миллиарды, триллионы, квадриллионы рождающихся атомов, из которых состоит Солнце, а рождение идет изнутри. Там никаких атомных реакций нет, ядерных реакций тоже нет. А если они есть, то они роли там не играют. Вот из этих миллиардов непрестанно рождающихся атомов состоит наше Солнце. И вот то, что сияет каждый день, это космическая материя в седьмом состоянии. Так говорят нам великие космические учителя, которые пришли из окрасных планет, Юпитера, Питера, Урана, для того, чтобы воспитывать вот это двуногое, бестолковое, младенческое человечество. Оно в таком состоянии пока и находится. Это пока детство. Ну, порой даже жуткое детство, да? Драки, мордобои, войны. Силы тьмы тут пытается все время устроить нам хорошую баню. Ну, то есть все их сделать рабами, придурками. Ведь они нас не учат космическим законам. Ни в семье, ни тем более в школе, ни в институте. То есть у них задача сделать ребенка человеком не стоит. Сделать этого ребенка рабочей скотиной, лошадью, для капиталистического буржуя, для капиталистического олигарха. И все. В КПС режиме там для них. Но там хоть немножко заботились как-то еще об этих жителях соцлагеря. А при этом о зверевом капитализме никакой заботы не будет. Поэтому даже в той же еврейской Библии, еврейской Библии сказано, что сатанистам или вот этому духу антихриста будет дано какое-то время на планете со всех э, людей семь шкур собрать. Понятно, да? Вот сейчас они дервут, они еще не разгулялись совсем. Но они всем нам еще покажут. Зираки зимуют. Но это время будет не такое не длинное. Может еще лет 30, 40. Да. Баба Ванга тридцать спрашивали в 79-м, 80-м году. Когда же наконец этот счет на планете станет получше? Она говорит, через 60 лет. Но считайте к 80-му году, прибавьте 60, что получится. Запомните это время. Не только она, но и другие тоже предсказывали. А в 12-м вообще глобальный катастроф, после которой сказано, не кто выживет. Ну, нам это и не страшно, нас это совершенно не беспокоит. Наша задача какая? Успеть, к как правильнее, как-то себя улучшить, помочь другим. Потому что все, кто встанут по слову Христа, по слову Будды, Кришны и так далее, на сторону света, они будут убраны на момент вот этой страшной катастрофы в безопасные места. Понятно, да? Плюс к этому, кто серьезно определился, ну, что он пойдет к свету, скажем, и будет жить по правилам. Отдай больше, возьми себе меньше, как можно меньше. То есть это закон Христа. А закон сатаны и антихриста, возьми больше, отдай как можно меньше. Так вот те, которые будут жить по духовной формуле, у них жизнеспособность будет повышена. Понятно, да? Все такое жизнь способен. Но ну, вокруг будут болеть спидами, там, раками, понимаешь, там, сифилисами и прочие дряни. А тот, кто определился, сталкивается по правую сторону, пользуясь библейскими словами, ну, от Бога. Одесную. Помните, нет? Вот тот будет что? Огражден. Хотя в любом случае, чтобы здесь не творилось для такого, как известно, что любовь ⁇ это что? Любовь ⁇ это Бог. И всякий, попытается любить не свою смертную личность, а других, и в первую очередь заботиться о человечестве, вот на тех обращает силы света свыше. Естественно, таких туда что? Потому что на этой планете космические учителя говорят, что у нас мало помощников на вашей земле. То есть больше всего каких-то эгоистов, паразитов, вампиров, собственников. А собственником номер один был сам князь мира сего, то есть сатана вот этот, так называемый. И его, так сказать, штаб черной иерархии. Маршал, генерала его там и прочее. В средний ком-состав их не это все сплошь собственники сплошь олигархи. вот эта элита дьявольская, которая живет по принципу возьми больше, отдай как можно меньше а то вообще ничего не отдавай сейчас люди жалуются в гипертонии там понимаешь гипертонии слышали, да? давление повышается и человек но человек же берет от источника жизни вон Солнце нам тут всю жизнь обеспечивает Энергию пищу, Воду, воздух Прану Берет, да? А за все это он должен отдавать Источнику жизни любовь А если этот этого много даже за жизнь, скотина Только все гребет до себя и в себя А ничего не отдает То тогда он должен Обеспечить себя массой болезней и давление крови обязательно должно повышаться. Оно может понижаться, и так далее, и так далее. Это все следствие того, что человек гребет до себя, а отдавать Отцу Небесному, как говорится, любовь свою и чувство высокие, не хочет. И после этого они бегают тут, понимаешь, там, это медицина, которая их вродит, которую называют, высшие силы называют медицину помощниками могильщиков на этой планете. Так вот, момент рождения наше Солнце высвобождает огромное количество энергии, то есть вот все тепло, весь свет, все жизненные силы, исходящие от этого великого центра жизни. Вот поэтому все планеты Живут, а на них везде, абсолютно везде, иные живые существа населяют планеты. Только не обязательно везде должна быть вот эта физическая человекообразная жизнь, как у нас здесь. Совсем не обязательно человеку имеет физическое тело. Он может быть в тонком теле, как, скажем, на той же Венере или Лепитере. Там физические тела уже не нужны. У нас тоже в следующем круге, в пятом, мы тоже будем постепенно освобождаться от физической оболочки, физический мир будет утончаться. Когда человек сможет извлекать атомную энергию непосредственно из любой материи, но вот сейчас вот научились извлекать да, из урана, да, плутония, там, тогда он обнаружит новую, неведомую человечеству, династорическую силу, которую великие посвященные обещали открыть длинному человечеству, в том случае, когда оно будет готово к правильному использованию этой колоссальной мощной энергии, используя в целях созидания только. Ну, даля лято так уже что мы натворили. И атомные бомбищи бросали на людей, тех же японцев, да? А сколько людей погибло от их испытаний, этих атомных водородных бомб? И сейчас страдают люди. Чего стоит один чернобыль, да? В наше время ученые уже смогли считать, что в полы водички, обычной, содержится столько атомной энергии, Сколько требуется, скажем, огромному кораблю, чтобы пересечь Атлантический океан. Но пока неизвестно, как извлечь и обуздать эту мощнейшую энергию из воды. Правда, уже про третий и детей слышали, да? Уже ученые там пытаются, чтобы ничего не получается. То есть обуздать вот эту вот термоядренную, так сказать, мощь пока не могут. Нет, атомную бомбу создали, не атомную, даже водородную, на основе Тритерия. Но там взрывателем является атомная бомба. Она при огромном повышении температуры и давления взрывает водородную часть. Вот ее испытывали наши советские на новой земле. Но они чуть эту землю новую вообще не уничтожили на эти острова или доитами. А сейчас изучают, что же она там наделала. Испытывали вон еще. Точно так, как американцы рванули две бомбы в России на и сейчас этих японцев изучают. Каким образом они будут там умирать? И как они будут мучиться, карячиться. Знаете, эксперименты да, князьями подвел. Эксперимент этот удалось ему провести. Но он тогда решил, вот здорово. И в октябре 49 -го года он решил руками американских недоумков сбросить 300 атомных бомб на соцлагерь. Ну, таких как вот, на Хиросиму Многосейки. Ну, и тогда вся жизнь у нас была бы что? На планете радиации все бы. Ноги протянули, как, говорили, как говорят. Но в первую очередь протянули, конечно, мы здесь все. Тристаты на бомбы были заправлены в триста бомбы. Первое, что нас был команду отдать, чтобы они взлетели, летели. И вдруг тот, кто должен отдать был команду, ну, да, черный Иерарх, глава черным братством на нашей планете он был уничтожен командовать клубникам все у них развалилось а ведь он один из космических учителей был правда не очень высокого уровня поэтому такое допустил при разъединении атомов а вот тогда огонь горит, там, скажем, в печке, там, в свечке, то вот в этот момент при горении угля, там, парафина, дров и так далее, происходит разъединение атомов в молекулах. Понятно, да? И вот этот вот избыток энергии выбрасывается в пространство. Вот поэтому сидеть это, а то Все то горячее Наруха говорит, что атомы состоят из электронных, из элементарных частиц и так далее, и так далее. Грубая материя, состоящая из клеток или из мельчайших вот эта грубая материя составляет внешне окружающий нас материальный мир. Вот, чтобы вы не взяли вокруг, все состоит из клеток, вся твердая материя. Вот это вот, вот эти дерева везде, да? Это что? Клетчатка, дерево, да? А все остальное вокруг, там вот камни, песок, прочее, прочее. Это минеральные формы. Это так называемый внешний грубый материальный план. Потом идет клеточный, кристаллический класс, элементы внешнего материального плана. Это клеточный жизненный план внешнего материального мира. То есть вот грубая материя, потом более тонкая. Вот клеточки у живого уже, вот это вот здесь растение все состоит, Животные там, человек. Все состоят из клеток. Потом идет молекулярный класс материи. Молекулярный уже. Это тот самый, из которого состоят все клетки, все кристаллы. Вот он созвучен низшему астральному плану тонкого мира. Ну вот тонкий мир вы помните, да? Он как и наш физический семеричный. Три вида основных энергетических у нас здесь. Четвертый это переходное состояние плазмы. И потом идет безобразное, средоводное и твердая. Понятно, да? Вот. Семь видов. Тонкий мире такая же картина. Тоже семь видов. Только вот материя тонкого мира, три нижних, так сказать, отдела, для нас они предстоит как энергия, но не как материя. Понятно, да? Для нас. Для нашего грубого физического мира. А вот когда мы это грубое тело сбросим и переместимся в тонкий мир, то для нас вот материи тонкого мира станет такой же твердой, такой же жидкой, такой же безобразной, как наши здесь. Вот это понятно, да? Ну, я думаю, понятно. Чего-то не понятно. Теперь, а вот если дальше идти, то ментальный мир для тех, кто живет в тонком мире, он тоже пристает как энергия. Сплошь. Но он тоже имеет такое семейное строение, только материя там еще более тонкая, еще более подвижная. И вот когда мы на какие-то материальные темы думаем, размышляем, то в головах у нас возникает что? Масса всяких материальных, мысленных образов. Да? Вот там все наши думы, они носят формальный характер. То есть все наши думы, все наше мышление наполнено формами. Поэтому мышление у нас формальное. А есть еще более высокая формы бесформенное мышление. Ну, это о нем потом уже. Ну, сейчас забегать не будем. Вперед. Так вот, молекулярные, все молекулы у нас, везде, все стоит из молекул. Смотрите, что бы вы ни взяли. Сплошь. Одни молекулы. Воздух из молекул. Газы разные, да? Это соединение молекул. Теперь, значит, жидкости разные, тоже соединение тех или иных молекул. Твердое все тоже соединение молекул. То есть все абсолютно у нас молекулярное здесь. Поэтому этот мир наш, этот слой, три слоя ниже жить, называется еще химическим миром. Ну, то есть сплошь химические элементы, да? А он соответствует низшему астральному плану. То есть вот тут у нас три газообразных жидких твердые, и у них там газообразных жидкие твердые. И вот они по энергиям что? Созвучные. Только там вибрации их высокие. Как допустим, вот у нас до первой октавы и до пятой октавы. Они же в унисон звучат. Ну музыканты, кто-нибудь немножко представление, видите? Возьмите до, скажем так. Первая октава, третья, четвертая, пятая, любую до Возьмите. Сразу несколько дом нажмите, они же диссонансом не звучат. Нет? Нет. Так вот, в тонком мире, здесь у нас физический мир, наш физический мир, вот, допустим, твердая материя, она созвучна и как бы в унисон с твердой материи тонкого мира. Понятно, да? Вся жидкая материя, она по энергетике как бы в унисон звучит с жидкостями тонкого мира. И вся газообразная среда, она тоже звучит как бы в унисон с газообразным третьим слоем тонкого мира. Понятно, да? Ну, чтобы вы имели представление. Потому что если вас спросят, если про тонкий мир с кем-то будете разговаривать, вы должны знать, как сказать о тонком мире. Вон таблица. Но. у нас вибрации здесь грубые медленные а те же самые вибрации те же самые созвучные унисонные частоте в тонком мире там эти вибрации быстрые, точно так как до первой октавы и до пятой октавы они унисон звучат ведь, да? но зато вибрации до пятой она же в несколько раз выше понятно, да? Вот это важный момент, чтобы усвоили. Потому что без понимания этих вещей, во многом разобраться не удастся. Потом идет атомный класс материи. Атомы составляют разные молекулы. Вот это уж атомы, относятся к высшему астралу. К высшей астральному. Вот если взять астральный мир... Низшая материальная часть у него, как у нас здесь вот, и высшая энергетическая часть астрала, или тонкого мира. Это высший тонкий мир, это низший тонкий мир. Понимаете? Он вот уже, этот высший атомный план материи касается, касается своей верхней как бы частью, ментального мира, мира Манаса. Мира высшего разума. А если говорить о силе, то это уже как бы акашический уровень. Что такое акаши? Ну вот вы знаете, что у нас есть с астрологией немножко знакомы сейчас, да? Там есть у нас земля, стихия земля, вода, воздух, огонь, да? Это как раз вот материи тонкого мира для нас. Стихия земля – это материя тонкого мира. Стихия вода – это вода тонкого мира. Стихия воздух – это воздух тонкого мира. Стихия огня – это огонь, то есть вот состояние четвертое состояние, или плазматическое, плазменное состояние. У нас здесь соответствует тонкому миру, переходное. Между высшими. А там пошли три, три высших сферы астрала, высшего астрала. И своей верхней как бы частью он касается уже акашического плана. Так что такое акаши? Вот четыре стихии нам известны, а вот в следующей, вот в этой пятой расе, четвертого круга, мы познакомились в пятой расе с пятой стихии. Понятно, да? С пятой стихии. Ее называют квинтэссенцией или акашей. Она является отцом и матерью остальных энергий, остальных стихий. Огня, воздуха, воды, земли. Отец и мать, как говорится. внешних четырех стихий. В пятой расе пятой расе а что глобусного круга человечество Земли познакомилось немножко с акашей. А вот в пятом круге, а весь четвертый круг, мы должны освоивать стеки огня. Но на по подсчет и глобусный круг у нас четвертый. А вот в пятом глобусном круге, после того, как мы отдохнем там, ну где-то 30-40 миллионов лет, Уйдем по счет круга на отдых. Вот. Потом все, кто решил дальше расти и развиваться, они придут в следующем пятом круге и будут дальше. И вот там мы будем осваивать новую стихию. Пятый, Акаш, или квинтэссенцию. Кстати, ей у нас как раз соответствует вот пятый центр, называемый с санскритским словом «бишудха». вишудха. Вишутха. Ну, на русском языке, поскольку русские многое потеряли, из-за того, что силы зла долгое время их обрабатывали, многое потеряли из знаний. А вообще в прошлом для славян и арийцев был один-единственный язык. Это санскрит и его там варианты какие-то древние. Сейчас мы снова будем возвращаться к санскриту, и русский язык будет господствующим на планете, поэтому сейчас сила зла везде, где только можно, лает на этот язык, пытается его исказить, извратить, понимаете? Но сейчас они должны надышаться тогда перед смертью. Почему и сказано? Ну и такое-то будут творить, что претерпевший весь этот кошмар, этот адский, до конца и не соблазнившиеся тем, что они творят. Вот только той, сказано, спасен-то и будет. Вот эти слова Христа, хоть какие остались там, в этом в еврейском Евангелии. Там они многое уничтожили. Кое-что осталось. Опять-таки против воли этих темных. Но они по-своему это все толкуют. Так вот в этой классификации грубой материи, клеточный, молекулярный, атомный, электронный класс. А вот уже то, из чего состоят атомы, это уже план высшего Мануса. Это уже план Акаши. Ну, то есть пятой стихии. Пятый план, пятой стихии. Ну вот у нас здесь первые два класса. Это грубая материя, клеточный, кристаллический, Первый два класса, может считать как бы одной сферой, поскольку они воспринимаются у нас материальными чувствами. Смотрим, как другие, третий, четвертый, пятый, не воспринимаются. Молекулы же пощупать не можем. Покушать ее тоже не можем. Ухватить ее, так сказать, до следа грести. Миллиарды, скажем, долларов. Эти молекулы все. Представьте себе, молекулы, доллары превратятся в молекулу. Вот молекулы присвоить никак нельзя, да? Они раз исчезли. Раз появились. А вот доллары, так сказать, золото там и всякое барахло можно грабить. Поэтому сказано силами света, что будет такое время, когда тот, кто имеет, будет иметь еще больше, а кто не имеет, отнимется и то, что имеет. Понятно, да? Запомните эту формулу. Она как раз сейчас вот будет постоянно воплощаться на ваших глазах. Тот, кто имеет что-то духовное, первая часть формулы, он получит еще больше. Она вас будет, духовность. Почему? Потому что огня будет становиться все больше огненной стихий на планете. И вы это чувствуете уже. Понимаете? Те, кто не хотят идти по пути к свету, огненная стихия будет вызывать в них разные страшные болезни, лишения, катастрофы, ураганы землетрясения. А вот те, которые гребут к себе, и считаю, что вот сейчас загребу все, что только можно. Ой, я заживу, свермас, я буду кататься, понимаешь да? А представьте себе, вот эта материя, которая грибут в разных формах, да? Она начнет в молекулы возвращаться. Ну представьте, вы миллиарды долларов дышали в банке. Ну, в виде, скажем, там и долларов бумажных, и золота, и ценность. И все это что? Молекулы. Вот сейчас возьмите вот это на молекулы, разделите, оно исчезнет просто его не будет. Даже кучки не останется никакой. Понятно, да? Вот молекулы воздуха мы с вами как? Вроде бы и даже не чувствуем, да? Но прочувствуем, что вот тут что такое есть. тут. Дышим этим. Представьте себе что все, что они наградили, начнет у них что? Из рук. Вот что ждет этих. А ведь космические учителя и владыка нашей Солнечной системы, известный нам, как Иисус Христос воплощался, они на ветер слов никогда никаких не бросают. Понятно, да? Или строго научным логическим путем, мы с вами проследили строение материи, от известного к неизвестному, от материи к духу, и можем сейчас сделать вывод вполне естественный, соответствующий составленной классификации. Вот представьте себе, что если Солнце, наше Солнце, состоит из огромного множества атомов, находящихся в состоянии непрестанного рождения. Только вот в процессе непрестанного рождения они могут что атомы излучать энергию. А если они замуж выйдут или женятся? Ух, и все. То есть соединятся с кем-нибудь там, с другими атомами. Они тогда эту энергию что? На себя замкнут. Вот как это случается у нас обычно в человеческой среде атом атомы а акашическую энергию является ее же орудием то стало быть солнце что такое вот у нас здесь на наших небесах, в нашем космосе здесь вот, ну космос вот имеется ввиду наша солнечная система вот это вот со всеми планетами а планет здесь должно быть 50 вместе с солнцем ну кое-какие имеет физическое тело планеты, да? а кое-какие от тела избавились, а кое-какие планируют еще тело получить. Ну, такое, физическое тело. Всего в каждой звездной системе должно быть 49 планет. Видимых, невидимых и так далее. Так вот, эти атомы высвобождают вот эту энергию. То Солнце, это проявление вот, на наших небесах Проявление высшего страна нашей Солнечной системы. И мы с вами видим, вот вся наша Солнечная система проходит на четвертый этап развития. Ну, на каждой планете свои какие-то уровни развития. Почему вот, например, наша Земля именно как раз особенно ярко это четвертый уровень выражен, четвертый уровень. Потому что вся планета у нас зеленая. Понятно, да? Ну, вся растительность у нас что, зеленая? А зеленый цвет это четвертый цвет. Значит, помните радугу. Красный, оранжевый, желтый, что? Зеленый. Раз мы четвертый глобусный круг у нас, четвертый глобусный круг, то стало быть мы как раз проходим вот этот вот уровень развития Высшего астрала у нас. А что такое высший астрал? Есть низший астрал, это когда он выражается у нас в разных звездных эмоциях. Понятно, да? Вот когда человек, так сказать, там эмоции допускает, такого звездского плана, это значит, у него проявляет себя вот этот низший астрал. Старый пережиток от нашей лунной эволюции. Нам надо развивать у себя высший астрал. Это уже сфера чувств. Не путайте чувства с эмоциями. Это разные вещи. Вот чувства, они что? Говорят, что надо любить. Но правда у нас тут эту любовь могут использовать хитрые подло, да? Сегодня люблю, завтра убью. Ты меня, я тебе, да? Ну давай, любовь, да? Ну, разных сексов здесь. Но особенно это проявляется на низшем астральном уровне. Там, где мы связаны с материей, ты мне материю, я тебя. Не дал мне материи, значит, ты мне не друг. Понятно, да? Значит, это вот астральный уровень. То есть здесь все строится на сказать, выгоде, взаимовыгоде, понимаете, и так далее. А когда человек начинает жить более высокими, то есть чувствами, уже не эмоциями, вот тогда он уже учится что? Другой формуле. Отдать больше, взять меньше. Астрал темный, нижний, живет по формуле возьми больше, а меньше. Так вот, наше Солнце непрерывно высвобождает немыслимое количество вот такой атомной энергии. Откуда она взялась? Она же не будет свалиться откуда-то она как раз из акашического духовного плана, то есть из пятого мира. Спускается вниз и здесь себя проявляет. Солнце излучает вот эту божественную энергию, ибо составляющие Солнце атомы, то есть атомы свободные все, да? ничем не связаны, никакими эгоистическими обязательствами, они свободны, независимы, не привязаны к другим атомам. И все они образуют огромное единство. И каждый атом излучает пятую стихию, то есть экошическую энергию. Не скрывает ее, как делает атомы, которые перестали быть свободными. То есть те, которые собрались организовать молекулы. Вот у нас на Земле все атомы решили, что выйти замуж, жениться. Понятно, да? Ну то есть соединиться с другими атомами и все. Излучать они что? Энергию перестали. Не, ну они нам служат, естественно, здесь. Если сейчас взять их разлагать, то получим, что атомный взрыв. Понятно, вот атомная энергия как получается? термоядерная энергия. Это попытка что? Эти атомы разорвать. Вот выдрать их из этого замужества, из этой женитьбы, из этого семейного состояния, понятно, да? Поэтому мы тут все с вами, с семьями, все это связано. Со временем, со временем, когда мы с женитьбами и замужеством расстанемся, но это будущее, когда нам это не надо будет, вот этот способ размножения уйдет в прошлое. Каждый будет воспроизводить себя, как это было раньше, вот второй расе. Но если раньше мы были просто глупыми младенцами, ну, человекообразными, такими полуживотными и чуть-чуть людьми, то вот уже сейчас, по идее, уже в этой пятой раз, в которую мы сейчас проходим, мы уже должны были бы что? Все больше и больше быть двуполыми. Как тогда мы были? духовными? И тогда мы сами себе воспроизводили. Но тогда мы друг друга особо не любили. Понятно, да? Поэтому нас взяли и поделили. У него не хватает ее, а у ее не хватает и его, и его. Сейчас мы гоняемся друг за другом. Понятно, это откуда, Да иллюзии вот этого, так сказать, якобы недостатка у нас. Идет время от этого недостатка, от этой иллюзии мы избавимся, но уже приобретем опыт, вот почему в будущий раз войдут люди, любящие друг друга, без всяких условий. Понятно, да? А сейчас же мы всякие условия ставим. Ой, вот у нее там красивая какая часть тела. Возьму-ка ее Или, значит, она смотрит на него. Ой, умный, еще там что-нибудь, да, ухаживает хорошо, или вообще что-то непонятное, выйдет замуж. Через некоторое время что? Шить получается, потому что все строится на невежестве. Все эти браки, особенно в конце темной эпохи, это браки с целью выплаты долга. То есть должники сходятся все. Но это очень, в то же время, очень интересное время. Надо же суметь отдать долг с любовью и другому принять его тоже с любовью. И с кем-то еще поделиться. То есть, вот те, которые встанут на путь любви, безусловной любви. То есть, не буду ставить никаких условий. Ты вот меня любишь, а суп не варишь. Плохая любовь у тебя. Ну, то есть, вот эти разборки все, да? Все вот это астральное, так сказать, любовная чекуха, мишура, это должна уйти в прошлое. То есть, если настоящий любви нам удастся подняться, значит, вот эти люди войдут, что вот в то самое царство новое человеческое, о котором писал тот же апостол Павел. Будет новая земля, новое небо. Понятно, да? И все то, что здесь было раньше, не склоняется уже больше. Потому что люди настолько будут ошарашены новой формой жизни, чтобы вспоминать то, что у них было там где-то в прошлом, и там нюни, там и слюни, и слезы, лить. как сейчас попытку предлагают молтых грешник, там, вот ты аж чуть там время времен Адама и Ева где он там плачешь, отскаивайся все время, да. Но если не хочешь ты, что ну заплатим эти грехи прости. Да. А папы католические те вообще придумали. Прескуранцы на каждый грех. Большие такие прескуранцы. Деньги послал, индульгенцию выслали. Чем страшнее грех, тем дороже. Вот, найти. Ну и все. Папам можно жить, и этим патриархам тоже. Да. То есть, короче говоря, в каждой части своей атомной природы Солнце это независимое существо, способное непосредственно передавать и излучать силы духовных миров. То есть вот Солнце наше, не вот эта видимая грубая часть, вот эта часть, которая нам светит, тепло тут дает, это тень настоящего Солнца. Можете представить тень? Тень, которая светит греет, понимаете, миллиарды лет назад, да? Тень. А что же тогда себя представляет настоящее Солнце, которое там за этой тенью? Это вообще невозможно себе вообразить. Так вот, вот то Солнце, невидимое, духовное Солнце, оно имеет статус космического посвященного. То есть это разумное космическое существо, которое тоже когда-то было человеком, прошло в разные этапы развития на разных планетах галактиках там и так далее, поднялось до состояния вот такого существа. Когда вот это тело его стало огненным, мы увидеть его не можем, а тень тоже огненная, видите, какая да? Значит, в принципе, каждый может стать такой звездой, если захочет. Каждый абсолютно. Смерти же нет, как и кого даже ученые пришли к выводу, что каждый атом стремится стать Богом. Давно сказал. Так что Солнце имеет статус космического посвященного. А владыки наших планет в вот, нашей Солнечной системе ⁇ это его сыновья, дочери, братья, сестры. То есть без него ничего не делается в Солнечной системе. Как у человеческой души тоже нужно достичь состояния освобождения внутренней атомной природы, чтобы человек смог достичь уровня великих, посвященных и непосредственно излучать вокруг все пространство духовную истину, свет, силу. Солнце, сияющее атом, как мы поняли, высвобождающий свет и жизнь. Откуда? Из внутренних сфер. То есть, духовное невидимое Солнце, оно, часть своей энергии, излучает, и вот та материя, физическая материя, которая есть в этой Солнечной системе, и которая окружает Солнце, она начинает что? Она переходит в самое высокое физическое состояние материи, в седьмое. И вот это... Вот, ну, Молнию все видели, да? Так вот молния, которая 4 с лишним миллиарда лет светит вот там на Солнце. Понятно, да? Вот это молния непрестанно горящая. То есть это электромагнитное состояние материи, нашей физической материи. А почему он к Потому что его атомы свободны, независимые. Расстающиеся атомы водорода, кислорода, кальция, это тоже сияющие атомы. Они тоже являются мельчайшими солнцами. Они тоже высвобождают свет, жизнь, электричество, тепло. То есть вся материя, которая оттуда, из невидимых духовных миров, идет сюда... Она рождает различные элементы таблицы Менделеева, понятно, да? И потом вот это пространство Солнечной системы, Солнце снабжает материи. Материя приходит также из космического пространства. Вот наша планета несется в сторону созвездия Стрельца. Ну, по мере того, как она летит в космическом пространстве, конечно, ее встречает на этом пути не облака космической пыли. И все такое. Мы как раз отнесемся несемся туда, в сторону столица, своей северной частью. То есть наша Солнечная система, вот если взять орбиты планет, а вот здесь Солнце, сейчас Солнечная система вот так вот несет туда. Она на своей, своей орбите, орбите, на своей орбите мы крутимся здесь вот так вот. Это северный полюс у нас. Понятно, да? Поэтому у нас северный полюс, и вообще северное полушария планеты тяжелее, чем южная. Смотрите, сколько здесь материков, а там глобус, помните, нет, глобус, То есть, иными словами, сияющие атомы, космические ли атомы, то есть такие, как звезды, или микрокосмические, то есть как атомы, скажем, являются своеобразными дверями, или воротами, как хотите, между внешним вот этим нашим миром и внутренним миром жизни. Они излучают наружу, оттуда, изнутри, из тех тонких миров, огненных миров, небесные земные силы, которые как раз и поддерживают жизнь Вселенной, поддерживают жизнь планет, звезд, Солнечной системы, звездных, скажем. Поддерживают жизнь галактики, куда миллиарды галактик входят. То есть вся энергия идет откуда? Изнутри. Вот точно как у нас с вами. Что-то я там захотел, куда-то побежал, что-то делаю, там говорил, против типа, откуда энергия? Откуда-то изнутри идет все время. Понятно, да? Особенно у тех людей, которые ничего не едят, не пьют уже сейчас. Их там несколько десятков тысяч сейчас на планете уже насчитывается. Ничего не пьют, не едят, они уже. Про одного там рассказывал, да, он 20 с лишним лет там. Одна 50 лет в индивиду, ничего не ест, не пьет. Одну показывал дружку по телевидению. Помешайте рождению атомов в космосе, и вся жизнь немедленно прекратится. Понятно, да? У нас эти темные силы, которые правят наукой, вот этой западной наукой, не восточная, восточная там совсем другое. Вот эти западные силы тьмы правят. У них ученые до сих пор ищут, откуда же жизнь возникла. Никак не могут найти. Понимаете? Почему? Потому что они грубые материалисты, и они выполняют заказ вот этих темных сил. Потому что сказать, сказать да вот же в тайной доктрине все написано. Да вот же в живой этике все написано. Да вот же в письмах Махатма, подлинник которых лежит в Британском музее, в Британской библиотеке Королевской. Там же все написано. Сила тьмы, которая правит, этого не позволяет ученым высказать публично, даже если те и знают эти книги. Понятно, да? А библейскую вот эту муть, иудейскую особенно, Ветхий Завет, вот тут они там стряпают, все, что хотят. Ну, если Библию тоже, скажем, очистить от всевозможных извращений искажений. Но это могут сделать только силы света. Конечно, тогда Библия предстанет как тайная доктрина, где скрыты, зашифрованы тайны природы. Но надо очистить ее от этих сатанистских изглащений, искажений. Так вот, и следующего антона, который является свободным атомом. Исходит жизнь, свет, тепло, электричество, движение, тяготение и так далее. Ибо такой атом это сердце всех сил. Сердце всех сил. Вот Солнце, скажем, непрестанно рождающийся атом. Значит, оно для нас что? Сердце, всех энергии, да? Точно так, если атом будет у нас, здесь вот тоже рождаться. Скажем, из молекулы мы его вытащим как-то. И когда она от нее освобождается, вот в этот момент что? Он выделяет энергию. Горит там чего-нибудь, горит что-нибудь. В этот момент молекула рвется, и вот эта энергия некоторых свободных атомов и всех, конечно. Потому что если бы при этом вырвалась энергия всех атомов, то от одной свечки здесь бы, вот, ничего вот эта свечка одна бы этом вдруг всю энергию и превратилась бы, то вот от этого ничего не осталось то есть такая колоссальная мощь так вот именно из сияющего атома исходят все звуки, весь свет дух металлов металлическая элементарная силы сияющая жизненная суть растений высокие даже высшие формы животной и человеческой жизни и, наконец, божественный свет и жизнь богов, владык света. Все дает непрестанно рождающийся атом. Сияющий атом – это солнце света, потому что он свободен. Но эта свобода является просто свободой от связи с другими атомами низших планов, низших миров. Вот они имеют такую склонность тянуть их вниз. Вот когда-то уран, это было предующее Солнце нашей Солнечной системы, постепенно остыл. Иными словами, это смотрю не является эгоистической очужденностью от других атомов, но является самым совершенным единением посредством света, жизни, энергии с другими сияющими атомами. В космическом, в любом другом смысле, сияющий атом, сияющий атом, обратите внимание. Это проявившийся в нашем мире Христос. Вот Солнце. Это для нас с вами Христос. И вот то, что он приходил в свое время, воплощался. Это, естественно, воплощался его луч. Его здесь. Так что все его, все космические учителя, которые с нами здесь работают, это тоже его что, лучи. Поэтому делить их, мол, вот, это там Будда, а у нас тут Христос, понимаешь. Или вот это там, вот, конечно, а это Кришно не нужно. Вот. Вот, я буду с Буддой или с Христом. Это просто глупость и невежество этих, пока еще, двуногих обитателей, у которых разум не стал во голове всей жизни. Так, ну ладно, на сегодня наверное, мы с вами закончим.